Привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина и сегодня я хочу показать вам, как можно сделать интересные необычные ручки из горячего клея. Можно такие ручки с собой носить в школу, на работу или в универ. Достаточно легко их сделать. Нам потребуется горячий пистолет, сам клей и лаки для ногтей различных цветов и немножко вашего терпения. Если вам нравится это видео, обязательно поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал и посмотрите его дальше. Всем приятного просмотра!